Песен сложено в мире немало, есть среди них те, что знаем почти наизусть. Но спеть хочу я вам песню про город, где мама в муках меня родила и которым горжусь. Говорят, что название не поэтичное Пусть мне твердят, что для слуха оно непривычное Может быть, это и так, только город всем нравится Нам подарила его Беларусь-красавица крас Барановичи, Барановичи, Белорусский городок. Барановичи, Барановичи, Милый сердцу уголок. Барановичи, Барановичи, Вы прекрасны, как звезды в ночи. Знаю, что с вами вовек Не расстанутся, родные бара Светит ли солнце, и небо дождливая хмурится? Снятся порою нам с детства знакомые улицы Пусть иногда мы наш город с тобою прощаемся Несмотря ни на что, мы сюда возвращаемся Барановичи, барановичи, белорусский городок, Барановичи, барановичи, милый сердцу голов, барановичи. Барановичи, вы прекрасны, как звезды в ночи. Знаю, что с вами, поверь, не расстанутся, родные барановичи. Прекрасные, как звезды влощи, знаю, что с вами побег не расстанут родные барановичи, барановичи, барановичи, белорусский городок, Барановичи, Барановичи, милый сердцу голов. Прекрасный, как звезды в ночи